Ну, ладно погнали короче вот такая залупа сейчас он там с матушкой будет пиздеть я сегодня побежу и возможно я реально завтра его возьму выходной нахуй мы продадим ее а я уже в себе он этого говорит, стану не пиздец Блин. порошили пошили все не по плану на да? угля Ван тупер. Давай фулэк наверное. Да, да, да, да. Типа пистолеты не считаются. Так, он 90. но это не хард, like это are. не онлидиглы хотя бы. Так, да, да. Я уже забыл, когда мы глобалы хапнули. Да, да. Куда еще звонку и хаммер мне пиздец. Да мне туда же. Ой, мышка прыгнула. А может О -о -о. И хорошо, что прыгнула. А может быть и очень хорошо. Ну, такой уже можно играть. брать. ХП побольше. Ч ⁇ как танки? План или верхний? Ой. А, ну да, я забыл, наверное, только по 90 на улице особо не разгуляешься, ли да? вот на улице, да, такое. Ебаненько будет. Им там нормально с пингом 8 играть. Фу, да, Ой, я фу. Я, я пошел. Все, оставлю. можно Шор, прикинь? Я думал, он лонг. Ну поставь, на по... Как хотите. Но мне кажется, он Сука... не прочитает. Сука, чмо. э <связь> <связь> <связь> <связь> Рабочая. Не, ну под перчи нормально смотрится. Вот, так я того с гранаты убил, что ли? <къех> Дай ка мне. девину Читаешь мысли? Ну а чё? Я считаю <связь> экономик. Даже не под маэль, знаешь, перчи подходит. Вот серьезно. на Маклейки туда... <плыв> туда... туда... Не пойдет? Наклейки? Да наклейки mm -hmm. не знаю, я как-то и не думал. Красный, очень красный. Очень красный. Да я так и понял. Okay, минус 79. <laughs> Возвращаюсь. No. Нет, это да нормально. Он еще такой прям желтенький, блин. Да, вообще в out, okay? no in in повесить наклейку по Ой, блядь, ой, нормально ой, ой. ты. Ой, ой, залез. Так, точно. Один хаймер. На mm -hmm. сайт зашел. Mm -hmm. Тихо mm -hmm. лод второй. Блин. Mm -hmm. 8 Свой хитов бабочек. я по типу дал 600 небольшой не знаю с него очень сложно играть с по 90 да. Да. особенно за теров очень сложно он долго очень убивает да нет ну просто все равно против эмок воевать это очень тяжко ну. На, нахуй пуш упал вниз и бомба снизу да? будет будет нет я уже без лица Ага, -а -а -а -а. старый <свист> сердце одно на двоих. Ну как это романтично, дядя не надо. <свист> Даю. Ну блядь, что <свист> нахуй. Вот романтик романтик, блять, охуенный исполнил. <свист> <свист> Тут надо делать 44 4, -4.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 Чем мы играем? Может тогда улицу? Уже? Да можно? Можно? Хули, можно? можно. Да oh, нужно? Да нужно, нужно. нужно, можно и yeah, можно. можно. Сработает yeah, ли это? Все, все получится. Все получится. Сайт зашли. Принь. Оба? Ну один Принь, точно. Я му капушил, пропушил я молодец. 16, он пошел в банк. <Слышко> Хорош! Ну 4-4. И это опять перфекционизм. Идеализм. 2-2-2-2. Ну, сейчас главное не упустить эту гармонию. Да. А может и упустить, только надеюсь, у наше русло. Ну, лучше упустить, конечно. Нет, набор... Нет, нихуя нельзя упускать. А что, не садится, вас устроит? Нет. Нет, нам нужна одна победа. Ну да. Как в песне. Сняг, Я впер ⁇ д. Себал с Это уже плохо. И что? Нет. Ну да, один... Они оба там были. Где? Яму. О. Сука, ярмур походу. Да мне тоже. Ну на еще на сдачу. Чтобы чтобы обидного не было. Ну. Главное так в бан не улететь. Дай. Лучше пки киты купил. Ну блин, ну. Поделюсь. Спасибо. Чтобы победней не было. Сейчас зафорсят. Да мне файл. Краса... Когда у нас 10 макет где? Не знаю. Да, да, да! А я на релоуде. Где пачка? Да вот. Не, я главный на релоуде. Он так на шифтах выходит, потихонечку. Вот он не прошел, он он не прошел, а я ему вернул. Следовательно, да? Ну, следовательно, следует логичный вывод. Тогда тоже есть, все есть. Ну, ребята, ну. Не хотят, чтобы мы охладили траханья. Ну. с бородой. хочешь, бля! Ну ты дурак, бля! сейчас еще подожди, сейчас еще съебусь бы техническую возьмем А не, если бы я сходил, ничего бы не было. Пойдем, мы сейчас его как... должны слить. Потом сейчас два... Дула войдет. Ой, ой, ой. Запушил один. Ставит. смотри смаков. Да, да, да, это идея. Цены мучит. но идея была неплохая. Но Реализация не... так себя Не, ну так план ставить, это как, как. Ты посмотри, куда он ставил. Настолько на Жесть. у нас. Слишком сделать, нагло типа, было. на но... они три раунда подряд ставят план. Это вот улицу пойдут вас был сверху, сверху. сверху, сверху. да по тайникам стрелял а ли ты да. хорош но ну, а то старались Там такой сосны калаш лежит. Не, не, даже не думаю. даже не думаю. Никаких калашей. Он также наверху. Сверху. чем он там? Давай, ладно, забей. Пойдем в план. Я не, да я не стреляю с ним. Он просто контроль. А, Ой. уже не контроль. Да Он вниз упал. вообще как-то без шансов ну я бы горел ну блин он так двигается что тут забей тут хоть калаш хоть плетку возьми хоть пулемет но ну я ничего к жестко прилетел сейчас в принципе так же был ставит ставит уже да не ставит я не <смеш> ну, <смеш> что-то прям легко. <смеш> ну... <смех> О, глобалов дали. Слепой не... героя. Блин, интересно, а вот реально позвание? Ну, смею предположить глобалы. Ну, не знаю. Но что то как-то <смех> <смех> как не ощущается. <смех> да. Сколько месяц не играли? Ну, наверное.